ESSEC – Экспресс Супер Современный Эффективный Курс English – Хочу все знать Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Пит Варбатьюк Today is lesson number 47 И его тема – модальные глаголы can, could и be able Соответственно, can – в настоящее время could, производная от can, прошедшее время, и be able, это будущее время. Глагол can переводится как мочь, ум, уметь. could, мог бы, смог бы, могла бы, смогла бы, он мог бы, смог бы, умел бы, сумел бы, они могли бы, смогли бы, умели бы, сумели бы, это прошедшее время. И be able, be able, это модальный глагол от can в будущем времени. После will, если мы формируем будущее время, никогда не ставится can. Никогда. Итак, дорогие друзья, мы сейчас с вами посмотрим, как ведет себя модальный глагол can в настоящем времени. Can переводится, я уже сказал, это мочь, уметь. Он может, он умеет, это все he can. Она может, она умеет, это все she can они могут, they can мы можем, we can это все, значит, can мы можем, мы умеем, we can вот и все can, значит, это мочь и уметь давайте подумаем, что думает этот мужчина в рассвете сил, молодой, симпатичный красивый значит он может, как мы скажем, he can он умеет he can can, это может, умеет а как скажем он все может he can everything он может все и читать и писать и отдыхать и бегать, и прыгать, и бриться и мыться, и дарить подарки he can в настоящем времени, он может А как сказать он не может, не используя частицу ду, а используя именно только модальные глаголы в настоящем времени? Он не может, как сказать, he cannot. В данном случае он не может стать ребенком. He cannot become a child. Он не может стать ребенком. Почему? Уже время прошло, он старый. Итак, он не может, he can not, она не может, также будет she can not, мы не можем, we can not. Дорогие друзья, в этом желто-оранжевом формате уже не молодой, симпатичный мужчина, который был в предыдущем формате, а старый дедок, он уже думает о ненастоящем. Тот думал о настоящем. Мы использовали глагол ⁇ кен ⁇ который переводится как в настоящем времени ⁇ может, умеет ⁇ И тот молодой мужчина ⁇ он все может, он все умеет ⁇ Здесь же старенький дед. Он думает о прошедшем времени could, Он думает о том, что я тогда, в старое время, все мог бы. Я все умел бы. я всего достиг бы в то прошедшее время, я мог бы, я смог бы я умел бы, я сумел бы тогда в то время все делать а сейчас у него время другое пришло итак как сказать я мог бы, I could. я умел бы I could. а как мы скажем, я все мог бы I could everything. Я все мог бы. I could everything. А, а если я не все мог бы? I could not everything. I could not everything. Я все смог бы. Так же само будет. I could everything. Хоть мог бы, хоть смог бы. Хоть умел бы вот смотрите дальше предложение я все умел бы я все сумел бы все равно будет везде i could i could то есть в прошедшем времени все будет could я все мог бы я все смог бы я все умел бы я все сумел бы потому что мог и умел бы и мог бы это Глагол тот же кен, только производное could в прошедшем времени, означающее мочь и уметь. Мог бы, умел бы, смог бы, сумел бы. И все будет I could. Поэтому очень легко. В прошедшем времени помните, глагол can превращается в could, и ничего сложного нет. Если надо отрицать прошедшего времени, я не смог бы, будет I could not я не мог бы, I could not я не смог бы, все равно, I could not я умел бы я, я не умел бы, I could not и я не сумел бы, все равно, отрицание, I could not вот и все, ничего сложного дорогие друзья, в этом формате мы посмотрим, как ведет себя модальный глагол can в будущем времени вы видите перед вами мальчик он думает, что у него еще все впереди. Он думает, я смогу, я сумею, вот, мы сможем, мы сумеем и так далее. Как сказать в будущем времени, я смогу? Я хочу еще раз напомнить, что элемент, формирующий будущее время, это will, will, значит, после will никогда не ставится глагол can. Я могу, это будет I can я мог бы это прошедшем. I could а в будущем как сказать I can могу а в будущем я смогу I will can нельзя ставить ни в коем случае англичане заменили ее на словосочетание be able поэтому я смогу будет в будущем I will be able я смогу я сумею I will be able все равно то же самое он сумеет. He will be able. Она сумеет. She will be able. Мы сможем в будущем. Не мы можем, we can. А в будущем мы сможем. Значит, we, дальше will, потом be able. Мы сможем. Мы сумеем. We will be able. Они смогут, например, как сказать. Не могут, they can настоящем, А они смогут или сумеют в будущем. Как сказать? Значит, они. They will смогут be able. Вот и все. Они сумеют в будущем. They will и опять be able. Вот и все. Теперь, как сказать? Я смогу. Вот как мальчик думает. Пока без все. Я смогу будет I will be able Я смогу I will be able Если он хочет сказать, я все смогу это будет I will be able everything Я все сумею Или сначала возьмем Я сумею Все равно, мочь, уметь I will be able Я сумею Я смогу I will be able Я сумею I will be able а если я все сумею, вот как в данном случае, я все сумею, мальчик думает. Значит, I will be able. И дальше идет все. I will be able everything. Я все сумею. И таким образом, кратко еще повторим. В настоящем времени глагол can модальный означает мочь, уметь. I can, he can, she can. Это будет я могу, я умею он может, он умеет она может, она умеет в прошедшее времени. I could, я мог бы I could, я смог бы я умел бы, I could и я сумел бы, все равно будет I could везде I could если отрицание, добавляйте в отрицание нот I could not, я не сумел бы мы не сумели бы we could not. С прошедшим закончили could, если отрицание could not. А в будущем can не используется. В будущем используется только слово сочетание, которое заменяет глагол модальный can. В будущем будет will и слово сочетание be able, которое заменяет модальный глагол can. Вот и все. В будущем, как сказать, я смогу. I will be able. Вот и все. Если я умею, I can, то в будущем, как сказать, я сумею? I will be able. Вот и все. Ничего нет. А если не сумею в будущем? Ну, отрицание, отрицните. И что будет? I will not be able. Вот и все, дорогие друзья. Дорогие друзья, на этом наш урок номер 47 закончен. Вы были на канале Питер Горбатьюкс. Хочу сказать, что наш канал позволит вам достаточно уверенно ориентироваться среди иностранцев, находясь в любой англоязычной среде. Зная канал и зная английский, вы достаточно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 Если вас не затрудняет, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Солон лонг. Пока.